Преимущество дорожного чека – это почти полная гарантия возврата суммы, даже в случае его потери или кражи. Такая защищенность обеспечивается надежным механизмом выдачи чека и приема его к оплате. Распорядиться дорожным чеком может только его владелец, имя которого указано на чеке. Сравнить ФИО владельца чека можно с паспортом или любым другим документом, который идентифицирует личность. Кроме этого, владелец чека ставит на бланке свою подпись, которая впоследствии выступает эталоном для сверки с подписью предъявителя, а также для сравнения с подписью, которая есть в паспорте. Самые известные компании, которые выпускают дорог на чеки, это American Express и Thomas Cook. Для оформления чеков нужно иметь свой паспорт и идентификационный код а также поставить подпись на каждом бланке дорожных чеков. При этом банк начислит комиссию за выдачу дорожных чеков, которые обычно составляют 1% от суммы. За рубежом для обмена чеков на наличные нужно обратиться в банк или агентство компании, которое выпускает дорожные чеки. Обменять чеки на наличные можно в более чем в 150 странах мира. При этом в США они идут для распада наравне с наличными. Обмен чека на наличные происходит после того, как будет проверка паспорта, а также идентифицирована подпись предъявителя чека. При этом за обмен также будет начисляться комиссия, которая обычно превышает комиссию за выдачу дорожных чеков. Дорожными чеками можно оплатить товары и услуги в множестве отелях, ресторанах и магазинах. При этом сдачу выдадут наличными. При этом, если дорожный чек будет потерян, украден или поврежден, то компания восстановит его в течение суток. Как правило, дорожные чеки покупают те туристы, которые едут в деловые поездки и выезжают за границу на постоянное место жительства. Объемы продаж дорожных чеков обычно растут в период летних отпусков и на новогодние праздники.